И всем привет, друзья, с вами снова я, Альмир, и в этом видео, друзья, я продолжаю паркурить на карте Hatch Air Parkour, друзья. Ну что ж, давайте приступим. На... В том серии, друзья, я остановился примерно вот тут. Тут написано Time to Travel. Ну что ж, друзья, попрыгали. Первый прыжок, нормально, друзья, и второй прыжок, сразу же fail. Ну что ж, возрождаемся и... Так, стоп. Ага, работает альт, друзья. Хоп. Да. Хорошее начало, друзья. Пожалуйста, поставьте лайки заранее. И, наверное, в следующей серии, друзья, я засниму какой-нибудь вашу карту, друзья. В следующей серии, наверное, я буду его проходить на телефоне, друзья. Только у меня на телефоне вот проблема, нету этого микрофоны, друзья, поэтому буду как-то клацать, друзья. Так, стоп. Так, и прыгаем теперь вот сюда. Так, shift, друзья, сразу же моментальное shift. Так. Стоп. Хопа. Сюда и... На пол. Капец, друзья. Я не смогу, наверное, допрыгнуть до туда. Ого, смог, друзья, смог, смог, смог. Так. Теперь на лестничку, друзья. Ну, походу там easy, друзья. Так, ну что ж, прыгаем. Хопа. Блин, от не нажался, друзья. Я упал. Смотрите, друзья, у меня сколько левелов и тут. Левелов. восемьдесят, друзья, капец. Так, давайте заспидраним, что ли, друзья? Хопа, хопа. Блин, не получился. Ну что, друзья... Отлично. Возрождаемся и попрыгали, друзья. Так. Щет. Бля, что за хуйня? Да, друзья, признаюсь, короче, я тут... Не очень хорошо паркурю. Я только на телефоне походу про, друзья. Конечно, я не люблю такое слово, но плевать. Да, друзья, я про про паркурист. Я юморист. Ну мой друг Динар, он точно юморист, друзья. Так, случайно нажал на капслог. Так. Да прыгнул, друзья. Допрыгнул, друзья, так, теперь... Что за фигня, друзья, я не могу допрыгнуть, так... Раз... Два... Трис, так... Теперь вот сюда... Опа... И... Так... Вот так, что ли, прыгнуть, друзья... Так, давайте-ка, опа, опа, так... Сразу же shift зажал, друзья. Хо. Вот не получается, друзья. Зачем? Что ли там есть барьеры, друзья? Я не понимаю. Капец. Так, подражаемся вот, и теперь раз, два, три. Так, фух, что-то не упал. Повезло, друзья. Так, теперь вот сюда, теперь вот так вот. Кстати, друзья, все еще играю на тачпаде. Так, допрыгнул. Так, интересно, тут... Так, я тут могу прыгнуть, друзья, что за фигня? А тут... Да, могу. А зачем я не допрыгиваю, друзья? Так, хопа! Фух, фух, -фу -фу, фу, фу, друзья. Так, эти easy, друзья. Это изи парк. Это изи паркур, друзья. Так, вот так вот. Просто на шифте и прыгнуть, и сразу же разворот, друзья. Даже на телефоне это легко, а так... Поднялся ищик пайн, друзья. Давайте-ка хлопа. <свист> Солнышко светит и это хорошо. Я Геннадий Горин, так Я... нет Так начала лагать, друзья, зачем-то. 25. Так. Я уберу вот эту вот фигню, так. Не получился допрыгнуть, да, друзья. Походу опять ноутбук он нужен ноутбук, друзья. что за фигня? Он быстро пригревается, друзья. Походу нужно поменять термопасту на процессоре. Так. У меня процессор, друзья, вот тут написано Intel Pentium R dual. Dual или что-то там еще. Не понимаю, друзья, так. И теперь главное не просрать, друзья, счастье. Так. Опа. Все, друзья. Давайте вот так вот сделаем. Вот, смотрите друзья эти и это изи друзья так вот даже немножко подлогнул друзья но у меня все равно получился вот видите как это легко др фух чуть не упал лучше от первого лица друзья так Теперь, теперь вот друзья это истинный момент да вон туда так что там написано да ладно не буду спойлерить друзья теперь прыгаем пожалуйста майнкрафт фух так да пофига друзья по-английски нифига не шарю так так опа shift прыгаем какой-то пещерный друзья походу начался паркур так я тут... тут могу прыгнуть теперь нет опять упал но ну, хотя бы я дошел до второго чекпоинта друзья точнее сколько так это четвертый чекпоинт друзья вон там стоп я запутался давайте-ка короче вот так на 17 поставим друзья так. ужас будет лагать да друзья это Короче, вот первый, второй и третий. Это третий чекпоинт, друзья. А что там? Вдали. Походу будет, друзья, еще у нас тут этот, короче. Дропперы. Так. Поставим на самое минимальные, друзья. Ну что ж, попрыгали, что ли? Давайте, друзья, еще раз. Хоп! И shift. Такой shift! Да shift! Но я нажал Alt, друзья. Что с моими пальцами? Что с моими пальцами? Так, да, да пофига, друзья. Что с моими пальцами? Так, прыгаем. хоп хоп и shift. Поп и shift. Нормалек, друзья. Нормалек. Что за? Что за тормозы, друзья? 308 FPS. А когда, друзья, я не снимаю видео, то у меня тут даже до 60 короче еще, э, FPS поднимается. Я опять упал. Так, теперь вот тут, друзья. Блин, сложный прыжок, друзья. Так, немножко в бук. Теперь хоп! Допрыгнул, друзья. Нормально, нормально, нормально. Так, теперь тут под прыжкой, друзья, я так не могу. Боюсь. Фу, фу. Фу -фу -фу -фу -фу. Друзья, получился, получился. Хорошо, хорошо прыгаем. Теперь капец. Походу автор, друзья, немножко поленился и. Да вот так вот получился, так шеф. Так, опа, опа. За за мои друзья старания пожалуйста, подпишитесь на канал, ставьте лайки, это очень обязательно и пиши любой комментарий. Стоп, вы видите, друзья, там там сундук давайте до следующего чекпоинта друзья доберемся и потом посмотрим и тут и тут сундук друзья и вон там есть сундук вот видите капец походу там друзья этот короче какие-нибудь подсказки или что-нибудь еще так прыгаем хоп нет так теперь вот тут был этот сундук вот это друзья изимурод Ага, спасибо, изобрутик. Теперь прыгаем вон туда, друзья. Очень сложный прыжок. Блин, случайно нажал опять на капсулу. Так, Shift. Так, друзья. Хоп-хоп и все. Так, да, прыгнул так. Тут был еще один сундук. Вот это, друзья. Ну Что-то. А, еще один Изумруд. Хорошо, берем. Так. Так, допрыгнул, друзья. Хопа. Хопа, хопа. Хоп, хоп и shift, друзья. обязательно shift. Фу. Что? Простите, что? Это просто капец, друзья. Такую дичь, друзья. Капец. Еще вначале выпал, друзья. Классно. Раз, два, и Shift, Shift. Так, так. Нет. Блин. Да ладно Случайно сломал, друзья Так И, блин Давай отпускайся, ты шо? Это, походу, друзья, конец будет Потому что тут у нас написано end. А так, гейма 2 И ставим на шикпоинт Да, друзья, это, походу, конец карты так прыгаем и у меня друзья начал лагать мой ноутбук потому что он вот видите он случайно ударяет в воздух друзья и поэтому я там вон там вот э, сломал этот один блок мне да, тоже уже конец так смог прыгнуть, друзья, хопа. Смог, и давай, друзья. Самый последний прыжок. Хопа. Start and parkour. Что? Бак. Типа назад, друзья. Что еще есть? Концовка это карта. Давайте-ка. Ready. И что? Какой-то звук. И... Да ну, энд паркур, друзья, капец, так это назад. Короче, друзья, я вот в этом буду заканчивать. На следующей серии вот эту вот концовку будем делать. Ну что ж, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Когда у меня, друзья, на канале наберется 500 подписчиков, то я сделаю стрим. Наверное, это компьютере. На этом.. Что я несу, друзья? Наверное, на этой компьютере. Вот. Спасибо за просмотр, для вас старался я, Альмир Плей, всем пока, друзья.